Привет! На связи как обычно Антон. В сегодняшнем ролике я покажу тебе самую интересную и необычную детскую технику, которая наверняка тебя удивит. Чтобы не пропустить новые ролики и поддержать канал, ты можешь подписаться и порадовать меня своим лайком под видео. Также не забудь поделиться в комментариях мнением, что из выпуска понравится больше всего. И обязательно досмотри до конца, в конце у нас конкурс на 500 рублей. Поехали! Всем мальчишкам уже с ранних лет интересны различные машины, в том числе и большие красивые тракторы, комбайны и так далее. А представьте, что ребенок в таком малом возрасте сможет самостоятельно управлять одним из таких. Создатели этого трактора хотели реализовать именно эту задумку и придумали детскую модель. Она получилась в зеленой расцветке. Помимо крутого внешнего вида, трактор вполне себе рабочий и из-за своих габаритов легко может, например, убирать траву на участке или делать что-то подобное. Ковшом будет управлять маленький тракторист. Там никаких залпов кнопок нет и все на ручном управлении поэтому проблем возникнуть не должно мотор издает приятный звук очень клёво получилось а это у меня бульдозер. Он получился не менее крутым, чем предыдущий трактор, выполнен в характерной желто-черной расцветке и соответствует всем требованиям маленького пользователя. На нем можно просто покататься по участку, покружиться на месте, поделать работы по благоустройству, помогая взрослым, да и в целом делать все, что только придет в голову. Скорость, само собой, у него не самая высокая, но для ребенка ее вполне хватит. Все управление происходит при помощи руля, и оно очень простое. Многие взрослые любят погонять на всяких квадроциклах по внедорожью или посоревноваться на них с друзьями. Создатели этой машины решили не обделять такую возможность детей и придумали их уменьшенный вариант квадроцикла. Он, разумеется, не был создан для езды по бездорожью и на высоких скоростях, но может доставить не меньше удовольствия маленькому водителю. Сзади у этой модели имеется достаточно вместительный отсек для груза. Для езды тут же используется привычная всем педаль газа. Окрас а у машины достаточно яркий, корпус окрашен в зеленый, а диски желтые, также с разных наклеены прикольные изображения работает на двух скоростях и может ехать со скоростью до 5 миль в час не думал что volvo сделают маленький детский экскаватор сразу хочется сказать что он получился очень приятным на внешний вид их стандартная цветовая гамма не дает оторвать от машины взгляд ребенок который будет им управлять не будет сидеть в какой-то высокой кабине или чем-то подобном здесь он садится прямо на корпус машины и управляет ей при помощи собственных рук и трех разноцветных рычажков Сначала будет немного непонятно, но думаю, к этому управлению быстро можно привыкнуть. Мощность у экскаватора для игрушечной модели очень неплохая, и ее вполне будет хватать на раскопку любого материала на улице. Единственным минусом является отсутствие возможности ездить, в том месте, куда вы его установите, и нужно будет заниматься строительством.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 удовольствие своему водителю. Этот большой прицеп сзади, колоритный внешний вид, удобное и плавное управление. В общем, думаю, вы поняли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 Работы быстро на нем вряд ли удастся, но это будет лишь развивать моторику рук, терпение и смекалку пользователя. Очень интересный вариант, который однозначно выдался на славу.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 Место. так ребенок создателя этого транспорта попробовал провести эксперимент и положил в прицеп большую тыкву думаю вы понимаете что далеко он с ней не уехал а вернее вовсе не сумел сдвинуться на очереди у меня идет двухместный самосвал выглядит он достаточно необычно и круто чего стоит одна его решетка радиатора катается самосвал по меркам детских машинок достаточно бодро несмотря на свои большие габариты сделан в оранжево-черной расцветке. Также у этой модели откидывается задняя часть, куда можно загрузить желаемые предметы для перевозки. Управлять им очень просто. Самосвал имеет неплохую амортизацию, отчего маленький водитель может не переживать по поводу кочек и других неровностей на дороге. Выглядит тачка круто, а сколько счастья она принесла ребенку. Думаю, это заметно по его выражению лица с постоянной улыбкой. А это еще один прикольный трактор для детей, который выполнен в насыщенно-зеленом окрасе. Он оснащен двумя видами колес, более маленькими спереди и большими сзади. Имеет достаточно яркую подсветку передних и задних фар. Сам трактор не сказать, что детских размеров, на нем вполне может кататься и взрослый человек. Максимальная нагрузка это, кстати, позволяет. Машинку можно использовать как для езды по ровным дорогам, так и по препятствиям, где стоит отдать должное широким шинам с повышенной проходимостью. Все управление довольно простое, по сути, ребенку достаточно лишь крутить руль, также имеется рычаг для переключения скоростей. Вау! А с этим траком гарантировано внимание окружающих. Сам по себе он достаточно красочный и внушительных размеров, что очень нравится детям. Имеет зелено-желтую расцветку и различные принты. Звук во время езды у него, конечно, не самый приятный, но это определенно стоит потерпеть хотя бы ради ощущения, когда сидишь за рулем. Водительская панель довольно детализирована. Не все элементы являются рабочими, но в целом ребенку есть на что понажимать. Можно даже посигналить. Для того, чтобы лучше ориентироваться на дороге, у машины предусмотрены зеркала заднего вида. Сомневаюсь, что юный водитель станет в них смотреть, но все же приятное дополнение. А эта машина уже совсем не похожа на игрушечную. Как минимум потому, что она полноценно справляется с задачей уборки снега. За ее основу взят веломобиль. Он подходит для настоящей работы, поскольку имеет уникальные тракторные шины. А выхлопная труба придает ему вид настоящего трактора. К веломобилю подсоединили самодельный отвал, от чего получилось совместить приятное с полезным. Во время езды водитель крутит педали и управляет поворотами при помощи руля. Время от времени приходится откидывать и убирать отвал, привязанный на веревку. Кроме того, к транспорту можно подобрать и другие элементы лезвие подъемный ковш вилочный захват и еще много всего а следующая полезная машина – это мусоровоз. Он оснащен довольно просторным отсеком, куда можно собирать все различные мусор. Для этого имеются специальные инструменты, позволяющие захватывать предметы. С такой машиной можно приучить ребенка к тому, чтобы он не мусорил в общественных местах. Кроме того, езда на ней доставляет огромное удовольствие. Сам по себе мусоровоз довольно просторный, удобная водительская панель, а также имеется немного места спереди. Выполнен в классическом стиле со светящимся оранжевым элементом на крыше. Кроме того, у него есть два кресла, отчего собой все всегда можно будет взять друга. Ездит прилично, так что и для развлечения штучка очень крутая. На очереди грузовик с прицепом. Если предыдущие модели отличались каким-то уникальным дизайном и в целом были очень похожи на свои прототипы, то здесь все куда проще. Машинка окрашена в красный цвет и имеет белый прицеп. Честно говоря, у меня такое ощущение, словно обычную игрушку увеличили в несколько раз, потому что смотря на эту машину, у меня складывается четкое представление, что точно такую же, только в уменьшенных размерах. Я буквально недавно видел у одного ребенка. Такая модель удобна тем, что она довольно хорошо набирает скорость, а также позволяет перевозить нетяжелые предметы. Собственно, так можно совместить приятное с полезным, попросив ребенка помочь вам в выполнении некоторых задач. Водительское сиденье, хоть и не сказать, что просторное, но для юных водителей самое оно. Также имеется рация. В целом, несмотря на то, что я не нахожусь в восторге, машинка и правда прикольная. Каждый из нас в детстве играл в различные игры, в которых представлял себя полицейским, врачом, парикмахером или, например, пожарным. теперь это можно не просто представлять, а даже очутиться на их месте с такой-то потрясающей пожарной машиной. Она имеет характерный красный окрас и во время езды даже производит звук пожарной сирены. Оборудована различными лестницами, всевозможными веревками, приборами для спасения, а также несколькими шлангами и даже баком с водой. Так что все серьезно. На машинке могут сразу поместиться несколько детей, двое на передних сиденьях, а также же по паре с левой и правой сторон. Везде предусмотрены ремни. Смотрится очень интересно, а что самое главное, это позволяет детям учиться работать в команде и распределять ответственность. Так, а далее у меня идет невероятная машинка – Mercedes-Benz Actros, прототипом для которой послужила оригинальная модель тягача. Actros имеет очень красивый лакированный окрас с различными принтами и надписями. На солнце он смотрится просто потрясающе, а в ночное время радует подсветка фар и приборов на панели водителя. Машина поражает как своим уникальным дизайном, формами, так и возможностями. Заводится такая путем нажатия кнопки, а далее все как на настоящем авто. Скорости легко переключаются рычагом и регулируются имеющиеся у транспортного средства автоматической коробкой максимальная скорость может достигать 5 километров в час у нее установлены передние и задние амортизаторы которые идеально проходят кочки а если еще и пристегнуться полосным ремнем то можно вообще не беспокоиться также предусмотрена специальная защелка на дверях, чтобы ребенок был в полной безопасности. Салон рассчитан на одного человека. Он оборудован удобным креслом, выполненным из эко-кожи с анатомической спинкой. Фура свободно может выдержать нагрузку до 35 килограмм, что позволяет прокатиться на ней не только самым юным водителям, но и подросткам. Мощности машины хватает не только на скоростное катание назад и вперед по ровной поверхности, но и для преодоления подъемов и спусков при езде по бездорожью.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 Ну а на этом, ребят, я вынужден закончить. А также я не забыл про конкурс на 500 рублей. Условия все те же. Подписка на канал, лайк и креативный комментарий под видео. И все, ты участвуешь. Ну а в прошлом конкурсе победил Даулет Джалилов. Друг, я с тобой свяжусь в течение суток, и ты заберешь приз. Ну а вам, ребят, удачи и всем пока.